Всем привет! Продолжаем играть в Коллабот. Итак, в прошлый раз мы прошли первый пункт упражнений, или как его надо? раздел, раздел. Вот. Сейчас мы приступим ко второму. Что ну, выбранный истребитель? А. Так, муравьи и осы. Чем мы тут научимся? Ну, попробуем 4 пройти. Давайте в этом видео 4, и в следующем вот эти три. Так, что мы тут научимся? Я так понимаю, э, мы научимся устанавливать мощность различных моторов, чтобы добиться загр... э, заградительного огня. Окей, ладно, научимся управлять мощностью различных моторов. Дальше, создадим летающую защитную крепость. Дальше, запрограммируем эту башню так, чтобы она расходовала меньше энергии. Я так понимаю, что-то оптимизируем в коде. Дальше прикажем к крылатому стрелку очистить зону. Я так понимаю, запрограммируем так, чтобы... Напишем такую программу, которая скажет нашему стрелку найти все в округе и все уничтожить. Вот. Вот чему мы сегодня научимся. Ну, давайте приступим. Итак, первое задание. Упражнение. Установите мощность различных моторов, чтобы добиться заградительного огня. Ух ты, кстати, меня только заметил. Смотрите, я, я вожу мышкой. И там, где я вожу, такие салютики. Вроде бы мелочь, да, смотрите. А, а, а как добавляют красивости интерфейса. Круто. Ладно, на начинаем. Итак, у меня новый какой-то гусеничный стрелок. Два мотора. Да, было сказано о том, что нам надо научиться управлять двумя моторами. Так. В качестве защиты от нескольких гигантских муравьев, атакующих вас с севера, во время выстрела поверните бота, чтобы получился заградительный огонь. Угу. Когда вы управляете ботом по радио, вы можете поворачивать пушку во время выстрела, чтобы обстреливать большой угол. Вы также можете сделать это, программируя бота. Но тогда вы должны будете поворачивать всего бота инструкция мотор. Для этого... Е... Пропустили Для этой инструкции необходимо два значения. Скорость левого мотора и скорость правого. И эти значения должны находиться в пределах минус 1 и плюс один. Мотор 1.1 перемещает бота вперед на максимальной скорости. Оба мотора работают на полную... Ага, то есть единичка это полная мощность. Мотор минус 1 минус 1, бот двигается назад на полной скорости. <coughs> Мотор 1.09, дайте я угадаю, один это левый. 0,9 это правый, да, значит, левый крутится быстрее, а правый, значит, типа, он будет ехать вперед, но немного поворачивая направо. Итак, читаю. Вот двигается вперед, при этом незначительно сворачиваю направо. Видите? Угадал? Ну, как угадал, я знал. Ну, как знал, я догадался. Короче, левосторонний мотор вращается несколько быстрее, чем правосторонний. Короче, понятно. Так, муравьи атакуют севера, чтобы обстрелять всю зону на север от бота. Сначала поверните его на 90 градусов влево. Давайте вот это, наверное, все скопирую. Надеюсь, так можно. Да. Ну давайте. Turn. На 90. Повернули. Дальше. А, тут еще написано while. Надо в цикле. Окей, okay, while. Тру турн 90 Так, так, так Кстати, ну как по мне, вроде интересная игрушка Что там будет дальше, но Пока интересно <coughs> Не, это надо Сперед циклом повернуть Контроль X, сработал Так, повернули на 90 влево Дальше в вайле Вращаем по часовой стрелке Окей, okay, мотор 1, минус 1. Так, вращаем. Дальше стреляем 2 секунды. Fire, 2. Дальше вращаем против часовой. Мотор, минус 1, 1. И стреляем 2 секунды. Fire, 2. И я так понимаю, все так. Мышкой выделяется. О, и мышкой выделяется хорошо давайте так это это это куда это вправо будет поворачиваться а потом влево ну давайте запустим где ты пока мы говорили кстати муравьи приближаться я давай давай давай Ага, ну в принципе понятно муравей смертельно ранен ну давайте давайте Гусеничный стрелок. Так, осталось два муравья. Блин, голова может закружиться. Эй, стой. Во. Эй, а ты чё? А ты чё? А, какая разница? Миссия выполнена. Но ну, вы, я думаю, видели, он что-то этот крови подпустил. Ранил наверное, кто-то. Так. Упражнение 2. Создайте летающую защитную крепость из крылатого стрелка. Сай легко. Так, так F1. Где-то мы в яме. Да, елки-палки. Как? А, правую зажимаю и кручу скролом. Во. Вот, мы в какой-то яме. <coughs> Хорошо. Я бы назвал по-другому, где мы, но... Но, но не буду. Короче, примените в качестве защиты при нападении муравьев со всех сторон программу Spider-2, чтобы иметь возможность лететь на заданной высоте. Так, и что мы тут узнаем? Циклы мы знаем, Fire знаем, радары... А, во, инструкция Jet. Так, программа чем-то напоминает... Блин, а мы предыдущую не сохранили. Окей, давайте я эту скопирую. Так, замените радар Alien Spider на радар Alien Ant. Ну, она говорит, э, подобно предыдущей. Давайте я вставлю Alien Spider на Alien Ant. Вот, заменили. Так, нажмем F1. Дальше нам надо взлететь, правильно? Инструкция Jet. То есть мы тут познакомимся, как э, летать, как управлять летающими ботами. Так, инструкция JET управляет двигателем под крылатыми ботами. Число в кавычках должно быть между минус 1 и 1. JET 1 перемещает бота вверх с максимальной скоростью. JET минус 1 перемещает бота э, с максимальной скоростью вниз. А JET 0 стабилизирует высоту, так как боту необходимо набрать определенную высоту, Медленно поднимите его вверх с Jet 0.2 и подождите, пока он наберет желаемую высоту. После этого стабилизируйте его с помощью команды Jet 0. Чтобы подождать, пока он наберет желаемую высоту, нам нужен цикл с условием. Инструкции внутри цикла будут повторяться до, до того времени, пока определенное условие будет истинным. Хорошо, тут мы видим Пока позишн по Z Меньше 20 Дальше wait Новая для нас команда да? Wait, это задержка В 0,2 секунды Я понял, короче Нам надо поднять бота Бота Наверное это перед этим циклом Поднять. Чтобы поднять, они говорят Jet и 0,2. Вверх, так. Я так понимаю, это он будет медленно лететь до тех пор. И будет цикл. Да, такая загрузка, Потом надо остановить. Так, давайте сохраним. Это у нас lesson 2. 2. Вот так вот. Так, и давайте запустим. Так, летит, летит, летит. Давайте камеру сменим. Опа, вот и муравьи. Стой! Стр... Походу... Какая-то фигня. Давайте заново. Мы, наверное, просто не успели. Или что-то мы напортачили. Ну, тут даже, наверное, не мы, а я напортачил. Куда ты стреляешь? А, в паука, блин Да хорошо, что он еще не подошел, а он уже так стреляет Но энергии пока хватает Да, в предыдущий раз мы напортачили в том плане, что пока мы там говорили, пауки уже подползли И наша программа не идеальна Это не пауки, это муравьи да, здесь, походу, надо оптимизировать эту программу. Так, чтобы он не стрелял за зря. Это, наверное, в следующей миссии будет. Эм, летающая башня. Запрограммируйте летающую башню так, чтобы она расходовала меньше энергии. Ну да. Итак. Итак, нажимаем F1. Так, программа... Ну да, это вот наша предыдущая программа. Давайте я скопируем. Так, так, так. Нам надо тут предотвратить расход энергии, которые. Во время стрельбы по муравьям, которые находятся вне зоны. Что тут новое? Тут новые радар. Но радар, видите, тут еще дополнительные параметры. Так, так, так, пушка, да, мы помним, 40 метров может стрелять. Угу. То есть пока муравей не окажется на расстоянии меньше 40 метров, э, меньше 40 метров, надо ждать. Так, радар. Знакомимся с радаром, у которого больше параметров. Так, например, радар Элионант будет искать только тех муравьев, которые находятся на расстоянии меньше 40 метров. Uh -huh -huh. Первые два числа сообщают Радару о том, что он должен провить поиск во всех направлениях. А, это градусы, я так понимаю, от 0 до 360. А два последних числа говорят радару. Замечать только тех муравьев, которые находятся на расстоянии от 0 до 40 метров. Ага. Если расстояние меньше 40 метров не обнаружено ни одного муравья, инструкция радар возвращает значение 0. Uh -huh. Uh -huh. Ага, вот, я понял. Пока, ну, пока нету ни одного муравья, мы ждем по 0,2 секунды. По 0,2 секунды, хорошо. В предыдущий... А, тут даже пример. Блин, а я его второй раз только классно. Но мы пишем все сами. Так, давайте... Не, не, не, не, не, не, сох... да не сохраните, я промазал. Давайте откроем предыдущую... Вот мы поднялись, и я так понимаю, вот здесь в цикле надо, надо вот так вот, наверное, сделать. Ищем муравьев, ищем, ищем, ищем. Нул, нул, нул, как только не нул, цикл закончился, я его вижу, я его поворачиваю и стреляю. Ну, давайте попробуем, по идее, давайте сохраним. Это lesson 2.3, вот так вот. И давайте запустим. И запустим, запустим. Ну, уже не стреляет, это хорошо. Ну давай уже, вроде должен стрелять. Стреляй! И... О, круто. Смотрите. Да Док энергии все равно уже израсходовали, ничего себе. Эй, эй, друг, так в, пр в прошлый раз вроде бы меньше было расхода ранен ранен Вон еще один вон опа опа опа какой-то тут ну, ну ну ну ну ну а чё произошло не хватает энергии походу что там мы. наверное мы опять заговорились точнее я заговорился и и муравьи успели <coughs> успели не, ну он его нашел, он начал стрелять, но фишка в том, что он начал стрелять прямо. А, видимо, надо было еще пушку поворачивать. Но об этом разговора не было. Ну да ладно, сейчас посмотрим, как он с, с этим справится. Так, убил одного. Второго. Вот, вот приближается. Третьего. Третьего. Четвертого Не, не Что-то у нас наши Они а, убили Я уже думал код менять, пришла идея Но <coughs> Прошли и прошли Итак И последнее на сегодня будет Последнее упражнение Это приколы жить и крыватому стрелку Очистить зону Легко Так, F1, надо меньше разговаривать, так, это же... в этом болоте от колесного или гусеничного стрелка пользы мало, согласен. Это у нас болото, да? Надо запрограммировать крылатого стрелка, чтобы тот уничтожил всех муравьев в этом регионе, окей. Так, а муравьи, в отличие от паука продолжают двигаться, вы не можете просто повернуться к ближайшему муравью, вы должны идти вперед и стрелять. Итак, самый простой... Давайте я вот это скопирую сразу. Или не... Давайте, ладно. Самый простой способ решения этой проблемы заключается в том, что вы должны летать, но... <coughs> но высоте, на высоте. Опять ошибка. 10 метров. И целиться вниз. Минус Аэм... 20. И приближаться к муравью с условным циклом, пока дистанс больше 20 метров. В этом условном цикле вы должны найти ближайшего муравья, развернуться в его сторону, разогнать моторы на полную мощность и немного подождать, например, 0,2 секунды. Все эти инструкции должны повторяться до тех пор, пока муравей не приблизится к вам на расстоянии меньше 20 метров. Пу-пу-пу... Да... Давайте пример этот посмотрим. Давайте... Давайте я его даже, наверное, скопирую. Ctrl-C. Ctrl-V. Но я так понимаю, здесь он не полный. Так, давайте сохраним. 2, 3, 4. И давайте я вот это... Тоже скопирую, сейчас сюда вставлю и проверим. Так, самое э, заключается в том, что вы должны летать на высоте 10 метров. Хорошо, вот мы пушку э, опустили, э, поднялись на высоту 10 метров, окей. Дальше, нам надо приближаться к муравью, вот у нас цикл до тех пор, пока не 20 метров, пока нул, да, и каждый раз мы ищем муравья. Нашли муравья, повернулись к нему, поехали к нему, подождали... 0,2 секунды. После... Блин, а тут походу этот, готовое решение. Надо было его, наверное, не копировать, а, сам, а самим додумать. Ну, давайте запустим. Давайте откроем нашу программу. Wait. Посмотрим, как оно работает. Эй, эй, эй, эй. Он улетел. Но обещал вернуться. Да, да, это готовое было решение в примере. Наверное, было готовое. Блин, могли бы там не полностью готовое давать. А то я с дуру скопировал и, получается, миссию сам не прошел. Да, ну ладно, что тут? Типа первый раз пользуюсь копипастом да? Все так или иначе где-то когда-то Использовали копипаст Нашел, гугланул Скопировал, вставил, работает Заказчик доволен, все довольны Все отлично Ну давай добивай его уже Отлично, миссия выполнена Салюты так, итак, мы за сегодня прошли эти четыре миссии. Ну, думаю, на сегодня все. В следующем видео пройдем вот эти три миссии, то есть завершим раздел 2. И потом постепенно начнем осваивать новые-новые возможности. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, обязательно подписываемся, делимся этим видео, комментируем и все такое. Всем пока.